Доброго времени суток, мои дорогие, любимые подписчики и гости канала «Истина Таро». Вас приветствую я, Катерина. Сегодня мы проведем второй расклад на тему, что же у него сейчас происходит в его личной жизни. Посмотрим, как он там живет без вас, будет ли он делать какие-то в дальнейшем шаги в вашу сторону. И вообще, есть ли между вами какое-то будущее. Если да, то все-таки какое. Какое? Давайте посмотрим, в каких энергиях находится ваш партнер. Загадайте его, представьте мысленно. Итак, в каких энергиях находится сейчас ваш партнер? Так, в каких энергиях находитесь вы на данный момент? И что общего сейчас между вами? Итак, давайте посмотрим, в каких энергиях находится на данный момент ваш партнер. Так, девочки, ну, ну, здесь проиграется, что ваш партнер не свободен. Здесь у него либо есть супруга, либо наличие какого-то постороннего третьего лица. Также здесь может проигрываться как вмешательство в ваши отношения его матери. Вот тоже может быть как вариант. Знаете, у многих здесь проигрывается то, что вот человек... Такой, знаете, очень большой эгоист. Человек, который очень капризный, любит, чтобы, вот знаете, все внимание было уделено ему. Человек, который во всем делает крайним всех, виноватых во всем других людей, но только не себя. Себя он считает всегда правым, всегда нужным. И человеком, которому должны все подстраиваться, но только не он. Должен вот, никому подстраиваться. Знаете, здесь такой мужчина, который не будет, знаете, как-то пытаться угодить вот своему партнеру. Вот, например, вот если мы сейчас смотрим как бы на отношения вас и с ним вместе, то здесь человек, знаете, который больше привык брать от партнера, нежели вот что-то ему отдавать. Человек, знаете, который вот не привык вкладываться. Вот здесь, возможно, даже у многих проигрывается человек такой жмот, это может быть жмут, знаете, не только вот в материальном плане, но еще может быть в плане эмоциональном. То есть вот как бы не давать тех эмоций нужных. Вот как-то, знаете, здесь, возможно, не было особо каких-то проявлений любви в его сторону. Но вот здесь почему-то, знаете, вы, вот выпадает как-то ваша карта рядом с ним, то здесь выпадает такое, что вы как-то, вот знаете, вот ему очень много чего отдавали по жизни, вот как-то своих энергий, своей любви, свои чувства на себя человек, вот знаете, взамен вот как-то это все брал, но взамен как-то давал вот все по минимуму, очень-очень-очень дозированно давал вот какие-то чувства, какие-то эмоции, какие отношения. А на данный момент человек находится в семье, э, либо вот знаете, в какой-то определенной паузе вот э, с вами, и на данный момент между вами есть определенное расстояние, Расстояние, знаете И если смотреть на этого человека То я могу сказать, что там, где он сейчас находится Это находится больше как От такой, как необходимости Нежели вот как от желания быть там Потому что здесь человек как-то понимает Что там у него вот устаканенный быт Вот все у него уже идет по накатанной И что-то менять, вот для него, знаете Это очень сильно болезненно И как-то очень-очень проблематично Итак, давайте посмотрим, в каких энергиях Уходите сейчас вы Ага. А здесь выпадает, что многие девочки сейчас не хотят уже отношений с этим мужчиной. Уж очень он вам сделал больно. Вот, знаете, вот как-то протоптался своими башмаками по самому сердцу у вас. И уже вы уже настолько злы на него. Уже настолько вам как-то это все надоело, что вы вот как-то многие здесь, знаете, вот находятся э, в такой энергии, что ушли в работу. Многие здесь, знаете, настроены на то, чтобы или сделать вот ремонт где-то вот у себя дома, э, либо вот знаете, настроены на то, чтобы заработать больше денег вот как-то подняться в карьерном росте или вот как-то научиться узнать уже любить себя не только на начали этому учиться но уже здесь многие даже себя и полюбили и перестали уже стремиться вот к этому эгоисту которая ничего не дает вам взамен а только забирает у вас знаете как энергетический вампир вот пока всю кровь с вас не выпьет, он не успокоится. Вот как бы знаете, вот напитался уже до такой степени, что многие уже тут уже сказали хватит. Хватит, уже надоело, уже сколько можно э, с меня э, высасывать вот эту вот всю кровь и всю энергию. Здесь многие девочки заняты сейчас собой, заняты вот как-то вот больше своими какими-то повседневными делами, налаживание как-то своей работы, вот как-то больше э, начали, возможно, чему-то учиться. И, знаете, вот, э, несмотря на то, что мужчина, как бы, знаете, пере... вот здесь вот видна такая ситуация, что мужчина периодически к вам приходит и уходит. И при этом при всем вот подпитается от вас энергией и, знаете, снова уходит, пока на некоторое время, пока там не, не, не опустошится. Вам это уже надоело, вы этого уже не хотите, уже сказали, хватит, я уже буду работать буду жить для себя уже мне хватит тянуть тебя на своем горбу так давайте посмотрим что сейчас вот общего между вами а общего между вами сейчас то что знаете как там э оба возможно хотели бы поговорить но каждый из вас не идет на этот разговор не он со своей стороны не идет на какие на какой-то контакт с вами и вы уже знаете вот так вот закрылись и решили что уже хватит с этим партнером что-то в дальнейшем иметь. Так, давайте посмотрим, какие у него мысли сейчас у вас. Какие у него сейчас о вас мысли... Угу. Смотрите, здесь партнер наблюдается за вами однозначно, где-то может быть в соцсетях, где-то возможно узнают через ваших общих знакомых или родственников по поводу того, как вы живете, что у вас нового происходит, что у вас по работе, но при этом при всем здесь многие девочки демонстрируют такую холодность в отношении него, демонстрируют то, что сейчас у них все в жизни хорошо, вот, э, я умница, я красавица, у меня все и в работе хорошо, и в личной жизни хорошо, и в Вообще я в тебе не нуждаюсь, я о тебе забыла. Здесь многие девочки транслируют именно такое, и он видит вас такое. Он просто понять не может, как это так. Вы, которая вот так вот всегда в него все вкладывали, которая всегда для него все делала, была такая всепрощающая, вселюбящая, вот просто-напросто вот так вот развернулась и перестала как-то отдавать вот то, что давала ему раньше. Вот он, знаете, он сейчас в таком неком недоумении не понимает. Итак, еще что у тебя... В жизни еще происходит Вот вы знаете У вас и у него Что в жизни происходит еще Здесь знаете Карты показывают такую ситуацию Что несмотря на то что у него В жизни всегда вот было такое Что вы были знаете Таким как Как нам сказать Запасным аэродромом для него Что в случае каких-то проблем В случае каких-то у него там негодований Он приходил к вам Возможно, даже здесь мужчина приходил с пустыми руками, ничего не вкладывался, ничего с собой не приносил. Вы его всегда такая раскрасавица, умница встречали. Всегда можете выслушать, чем-то помочь, как-то вот что-то, знаете дать ему какую-то легкость, он этим всем подпитывался, все это получал, и у него в жизни было все хорошо. А сейчас, вот, знаете, вот у него как высшие силы ему как по башке сейчас дают. Вот за то, что он вас обижал, у него сейчас даже идут как определенные проблемы на работе, проблемы с финансами. Здесь человек, у которого в голове одни мысли, где заработать денег, где их заработать больше, как заработать больше. Вот как-то здесь все мысли направлены на финансы. На финансы и на его материальное положение знаете, вы как как здесь как ролями поменялись вот раньше если девочки здесь страдали очень сильно по партнеру и думали же вот э, как он там где он там с кем он там почему он не звонит или не пишет или почему у нас такие отношения то сейчас все девочки поставили здесь точку какую-то вот не хотят вот, больше видеть этого партнера а мужчина здесь наоборот, вы знаете, как-то начал больше задумываться. Почему же она мне все-таки не звонит? Почему же она не выходит первая на связь? Что же у нее там в жизни такого происходит, что вот она обо мне забыла? Забыла и больше никак ко мне не проявляется. Но несмотря на это все, знаете, на его внутренние переживания, он-то это все не признает. Он пытается показать наоборот, что в жизни у него сейчас все хорошо. Что в жизни у него там и по работе, и в личном жизни у него все прекрасно. И что он вообще вас не вспоминает, но на самом деле это все не так. Это, вот, знаете, это больше как глаза на то, чтобы вас, знаете, вот запутать и показать, что я в тебе не нуждаюсь. Но раз ты ушла, ну вот и хорошо. Вот иди, я тоже к тебе проявляться не буду. Так, давайте посмотрим, будут ли с его стороны какие-то дальнейшие к вам шаги. Будут ли его шаги в вашу сторону в дальнейшем? Ой, мои дорогие, мужчина так и дальше будет за вами наблюдать, будет собирать информацию у вас. Но каких-то э, продвижений с его стороны в ближайшее время я не вижу. Я здесь вижу, наоборот, у многих девочек в февраль-март месяц здесь идут начало новых отношений. Начало новых отношений, зарождение вот вашей новой жизни, э, то, что у вас появится новый партнер. В этом году даже э, у многих девочек, знаете, у которых вот был такой сложный период, вот э, в, ту, в прошлом году, в начале этого года, здесь даже некоторые будут задумываться о рождении ребенка, о том, чтобы вот уже пора что-то менять, пора что-то уже как-то жизнь вашу ну, настраивать на правильный что ли -путь. Вот как-то здесь многие очень переосмыслили здесь многое в этом плане. Так, давайте посмотрим, в чем же здесь будет еще. Итак, Здесь у многих проявляется то, что у вас будет начинание вот не только, знаете, в семейной жизни, вот какая-то смена, но также здесь вот будет и смена работы, или нахождение новой работы у девочек, которые сейчас это ищут не могут как бы найти, вот э, готовьтесь к тому, что у вас на протяжении, ну, февраль, март, месяц, это будет, да, это вот будет нахождение чего-то нового, уже у вас как-то жизнь ваша переменится, уже вот эта черная полоса, которая была, она отойдет на второй план. Как-то уже, знаете, вот не будет такого вот, как было раньше. Но здесь тут у многих э, проигрываются большие страхи. Страхи за то, как же ж я буду без него, или как же ж мне дальше идти начинать эти новые отношения, если, вот, э, если без него. Девочки, да не бойтесь, вы ничего начинать идти. У вас, у вас нормальная хоть жизнь начнется. Потому что с этим дураком, извините, я по-другому не скажу, который только вытрепался нервы, и только, знаете, э, как энергетически вампир с вами был ничего взамен не давая то здесь очень очень уже вы опустошены здесь у многих начнется вот как-то новая жизнь новая жизнь новое начинание которое будут лучше чем это было не сомневайтесь вот знаете если вы уже решили что вы хватит вам с этим партнером уже быть значит нужно ставить точку идти дальше вы одна не будете и у вас знаете здесь и в плане работы идут перемены вот как-то в лучшую сторону здесь или у многих будет повышение по карьерной лестнице, либо как-то смена работы, либо как-то переход на лучшие условия. Но вот у многих здесь, знаете, жизнь начинает налаживаться. Так, давайте посмотрим, будут ли с его стороны какие-то дальнейшие шаги. Знаете, девочки, здесь мужчина то будут у него еще поползновения на то, чтобы с вами воссоединиться, чтобы продолжать с вами отношения. Здесь это однозначно не конец, это такая пауза, знаете. Мужик боится к вам сейчас идти, потому что понимает, что вы его можете сейчас вот как бы как отвергнуть. И как-то вот он не знает же, как вам же так подластиться, чтобы вы его, вот знаете, приняли, чтобы снова было все как раньше. А все как раньше здесь уже не будет. Здесь мужик уже, извините, настолько вот наплевал в душу, что уже даже его и принимать не хочется, уже понимаете, что все, хватит, иди своей дорогой, будь там в семье, или будь со своей мамой, или будь там в тех энергиях, которых ты есть, вот только меня не трогай, потому что вот здесь ничего хорошего с ним не будет, вот эта мотина, которая была с ним, она также и дальше и будет продолжаться, ничего нового вам партнер не даст, как бы он вам бы там что не обещал, чтобы бы он там вам не рассказывал, но нет, нет, нет, он на это не пойдет, потому что мужик боится что-то в своей жизни менять, да он и не хочет что-то менять. И даже, знаете, боится, у некоторых если смотреть, что... А, не дай бог, там я с ней узаконю брак или буду в каких-то серьезных отношениях, а она вот у меня, знаете, вот какое-то мое материальное благо захочет забрать. Вот здесь мужик очень над, своим, над своими деньгами как-то очень уж, аж, аж трусится, чтобы никому свою лишнюю копеечку не дать. Здесь жмот как в эмоциональном плане, вот так и в материальном, просто, просто какой-то кошмар. Так, давайте посмотрим, какой же совет дают карты для вас. Какой карты дают для вас совет? Угу. А здесь, девочки, совет карт для вас такой, что идите в новое. Не зацикливайтесь вы на этом холодном дураке, который ничего не дает, который только тянет. Поверьте, где бы он, с какой бы женщиной не был, вот никого он не сможет сделать счастливой. Потому что здесь мужик не способен на это. Здесь мужик, который любит только себя и может давать только вот все, знаете, вот для себя любимого. Он себя любимого не обидит, но для вас он, он как-то, знаете, ну, не, не сделает он ничего. Да не только для вас, да и для всех остальных. У вас будет счастливая, нормальная жизнь». Здесь у многих даже вот идет в дальнейшем рождение детей, рождение новой семьи, смена как-то работы, смена вот чего-то обычного образа жизни. Вот здесь идут большие перемены, перемены к лучшему. Помните, вы у меня умнички, вы у меня самые красивые, вы у меня самое лучшее, и у вас все в жизни получится, и у вас все будет в жизни хорошо. Итак, с вами была я, Катерина. Если вам понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях, был ли вам данный второй расклад полезен. Пока-пока!